С вами интернет-магазин инструмент-центр. Сегодня у нас в диабзоре профессиональный набор комбинированных ключей или еще так называемых рыжковых накидных от компании Top Tool на 26 предметов, 26 ключей. Код товара GAAA 2604. Набор поставляется в полноценном картонном ящике, бумажном ящике. С обратной стороны указывается, где набор производится, производство Тайвань и комплектация набора. Инструмент производится из хром-ванадиевой стали. На ключах есть защитное покрытие матового цвета. хотелось бы отметить очень хорошую полировку ключей Top Tool. То есть передраться вообще не к чему. Отличная полировка и отличное литье ключей. Делаем видеообзор на наборы ключей, потому что многие путаются. У Top Tool есть ключи как бы сказать, различной различного вида, есть широкая рукоятка, есть узкая рукоятка с загнутым рожком вниз, поэтому решили сделать видеообзор и показать, как они на самом деле выглядят, каждый набор по-своему. Набор состоит из 26 ключей, по размерам ключи 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 ключ. У нас самый большой идет. Матовое покрытие защитное на ключе. Надписи 32 мм. Размер ключа. Топ-тул. надпись. С обратной стороны номер ключа. По этому номеру вы можете найти в каталоге Топтул данный ключ. Тут ААЕБ e, 3232. Рукоятка прямая, широкая, потому что есть ключи с узкой рукояткой, узенькая рукоятка и загнут рожок вниз. Здесь рукоятка широкая и ключ прямой. Чехол, плотная ткань, достаточно плотная ткань. Есть отверстие для того, чтобы можно было повесить на стену в гараже или на автомастерской. То есть данный набор, чтобы постоянно его не разворачивать, висит на стене. Маркировка ключей, видите, нанесена на чехле. Сверху логотип Top Tool. CRV. Это хром-банадевая сталь, материал заправления. Попробуем свернуть. Чехольчик. Вот чехол светло-зеленого цвета. Логотип топ-тул еще при сворачивании есть на чехле. Есть ручка для переноски. И вот видите, так он упаковывается. И теперь по габаритам чехла. Ширина чехла 76, 76 сантиметров, длина 67, вес набора составляет 7,9 кг. Наборы производятся на острове Тайвань. Инструмент профессиональный. Инструмент от компании Топтул имеет пожизненную гарантию. Спасибо за то, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии к данному видео. И получайте за это хорошие скидки в нашем интернет-магазине. Спасибо. До свидания.